Паулина, ну что, приходим в себя после зимы? Однозначно. Я уже чувствую весенний дух. Более длинные дни, первые утренние лучи солнца. Признаюсь, я очень люблю это время еще чуть-чуть, и можно будет впервые проехаться на велосипеде. Перед тем, как вы поедете с приятелями на загородный пикник, мы расскажем вам о трендах, которые Марка Семилак подготовила на приближающуюся весну. В сегодняшней серии мы покажем вам модные узоры и украшения, а также расскажем про цвета, которые являются настоящим мастхэф этого сезона. Оставайтесь с нами до конца, ведь по традиции самых терпеливых ждет конкурс с наградами от Семилак. С приходом каждой новой пары года девушки засыпают нас вопросами, какой же будет цвет самым модным? Именно так произошло и в этот раз, поэтому мы спешим к вам с подсказками. Цвет, который будет отлично выглядеть на ногтях этой весной – коралловый. Именно этот цвет был назван цветом года Институтом Пантон. Мы считаем, что не стоит больше ждать. Уже весной нужно сделать ставку на маникюр в этом оттенке, ведь это очень радостный и живой цвет, который не только побудит нас к активным действиям, но и придаст женской красоты. Предложение «Симилак» цвет года «Живой коралл» представлен в качестве оттенка под номером 006 из коллекции «Хотти». Что важно, данный оттенок вы также найдете среди матовых помад Симилак, без которых многие женщины уже не представляют себе своего ежедневного макияжа. Сочетание цвета Симилак на ногтях и губах – это простой способ получения модного комбинированного эффекта. Уже давно известно, что сказки предназначены не только для детей. Часто и мы, взрослые, ходим на них в кино. Мы читаем нашим детям истории о сказочных персонажах. Как оказывается, герои мультфильмов часто могут появляться и на наших ногтях. Действительно, девушки часто выбирают маникюр с использованием образов любимых персонажей. Тренд Пикси будет особенно популярным в наступающем сезоне. Магда, но ты должна признаться, что рисование лиц героев мультфильмов – это совсем непросто. Особенно на такой маленькой поверхности, которая является ноготь. Для этого необходима особая точность и профессиональные умения стилиста. Это действительно так, ведь само по себе рисование лиц – это настоящее искусство в нейл-арт. В связи с растущей популярностью тренда пикси, мы подготовили специальные мастер-классы, на которых учим стилистов тому, как рисовать сюжеты мультфильмов. Кроме всего прочего, мы учим тому, как работать со светом и тенью на рисунках, а также как создавать абстрактные формы и персонажей комиксов. Тоже мне не остается ничего более, как пригласить вас в Академию Симилак на обучение. Оставьте комментарий под видео, если вам интересно узнать о подробности о текущих курсах. Раз уж мы вспомнили о том, что в Nail Art есть много общего с настоящим искусством, то это отличный момент представить вам еще один весенний тренд марки Semilak. Watergeo, в котором сочетается художественный акварель и популярные уже на протяжении нескольких сезонов геометрические мотивы. Этот тренд точно мне подойдет, ведь я очень люблю геометрические узоры на ногтях. В тренде Watergeo с новой является размытый разноцветный фон. Для его создания вы можете использовать любой цвет из предложения Semilak, не только весенние пастельные тона. Расскажу вам кое-что интересное. Вы можете сделать немного светлее выбранный цвет из предложения Similac, растушевывая его кисточкой смоченной в обезжиривателе нейл Cleaner. Также в качестве фона вы можете создать популярное сейчас амбре. И на такой многоцветный фон следует нанести геометрические линии фигуры. Вау-эффект гарантирован! Последний на сегодня тренд наполнен женственностью и предназначен для тех, кто любит кружева – Испанские, итальянские, французские, любые. Ведь именно кружевные узоры являются основой последнего весеннего тренда под названием «фэнси». Почему фэнси? Потому что узоры в этом тренде выглядят действительно потрясающе и очень стояще. Они действительно стоят стилисту долгого времени работы и высокой точности в действии. Ведь если цвет и структура кружева может быть любой, то тонкий узор должен быть сделан профессионально. Кроме того, кружевной узор можно дополнить трехмерным бантом. Маникюр Фэнси – это отличное решение для всех будущих невест. В этом сезоне перенос на ногти кружевных узоров свадебного платья или вуалю будет настоящим хитом. Мы уже подходим к концу сегодняшней серии. Последний на сегодня тренд наполнен женственностью и предназначен для тех, кто любит кружева. Продолжим наш разговор за объективом камеры и ты обязательно должна мне показать, что сейчас на твоих ногтях. А сейчас мы приглашаем наших зрителей на конкурс. Подпишитесь на канал Семилак и в комментарии под этой серии напишите, какая ваша любимая мультипликационная сказка из детства. Среди ваших комментариев три самых креативных будут награждены. Они получат комплект из пяти гель-лаков «Семилак». Дайте весенним трендом себя соблазнить и будьте с нами в следующей серии «Семилак Трендс». До встречи!